Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение. С вами Рей. Мы продолжаем играть в Драконы всадники и Олуха. 250 тусклого янтаря, Я забираю. И сегодня пытаемся допройти события. Так, что это тут за цветочек такой? Ааа, -а -а, вот оно что. Найти цветок это новое событие. Слушай, всего 16 цветочков, но ну, я думаю, что можно найти-то за 23 дня, если каждый день заходить в игру. И собирать по цветочку, в принципе, не вижу никаких проблем. Так, ладно, давай драконов сейчас отправим за ресурсами. Угу. Сарделечка, ну-ка покажи, что ты нам принесешь. Шесть шестереночек. Окей, приручение. Бесплатно. Полетел. Так, барсик. Ага. Ну, наверное, либо шестеренки, либо тусклый янтарь. Руны Ну, намного приятнее, чем все остальное Так, подожди, подожди, подожди, подожди Я... Да господи, да Так, забрали э, Ну что, его, кстати, можно прокачать Но мы, наверное, отправим его все-таки в приключение Мы его отправим в приключение Дальше идет у нас кривоклык Понятно Гентарь Маскировка Пускай идет, маскируется и Грамгильда. Ага, ну тут, скорее всего, тускло интально выпадет. Вряд ли. Выпадет нам здесь яйцо. Смотри-ка, яйцо все-таки выпало. Ну, вот это такое прохиндейское яйцо на самом деле. Принцесса огнеедов. Так, мы ее разместим. М -м -м, в ангаре. Пускай она там сидит. И что? Ее отправить, наверное, надо будет сейчас обратно Пускай рыскает там что-нибудь Так, 255 лямов Требует модификации Может быть, до 90 уровня ее поднять Да, конечно, хавает она ресурсов немерено От слова просто офигеть, сколько она лопает Так, загадочный пак Ну-ка, давай продолжайте идти Бесплатно И, кстати, у нас накопилось Достаточно Количества Железа Так, давай-ка мы этот домик Где он? Какой? Вот, вот, вот этот вот? Это он? Он Все, будет строиться У нас еще один домик Там остается совсем, ребят, немножечко И, в принципе, как только мы домики Все эти построим, у нас будет достаточно количество Викингов, чтобы... Чтобы нам Так, а чтобы нам А, чтобы нам открыть новую территорию территорию Либо же Либо же мы можем что-то там построить По-моему, это так работает Так, слежка Все, безубик полетел За кем-то там следить Не знаю, за кем Но он решил Сделать слежку Так, Драконний край пускай летит у нас Так, сегодня, ребята, по бынькам поиграем, потому что мне буквально через 2 часа идти на работу. А я еще даже не поспал перед работой, так что не знаю, как сегодня будет. Очень тяжело, наверное, не спавший работать ночью. Ах. Так, ну что, давай сделаем таким вот образом. А здесь у нас еще железо. Так, он требует рыбы. Рыбы у меня пока нету. Я ему как бы не могу в этом деле помочь. Древесина есть, но еще маловато Было лорд Слушай, ну мы же, наверное, можем купить Так, давай пак откроем для начала Бесплатный Так, 6 манитодина И поехали Лаварык, ужасный чудовище, шторморез И я попробую сейчас купить пак Пак именно рыбный Так, рыбный пак Это где? Это вот Купить Да ладно, и не хватило. Я в шоке, друзья. Так, а там ты видел, сколько давали? Очень мало. Так, ладно, этого мы отправим. Эти у нас еще до сих пор прокачиваются, кстати. Ну что ты стоишь, смотришь. Что ты стоишь, смотришь, а? Иди, ищи. Вылез, аж прям из этой огненной. Из этого огненного кратера. Так, а где у нас... Оу, я про это то забыл в прошлый раз. Забыл его опять отправить. Короче, чтобы не париться, лучше вот так вот. Вот он вообще находится где. А я его ищу там. Где не нужно. И последний. Давай. Все. Пускай ищет. Так, ну здесь у нас все тихо. По-моему, больше мы никого никуда отправлять не можем, да? Все у нас крутится, так сказать, вертится. О, вроде бы да. <coughs> Давай здесь заберем ежедневки наши. Замечательно. Здесь заберем пак. Кстати, пак последний. По идее, надо бы набить, но Времени, друзья, нету Просто вот сейчас мы пройдем события Я надеюсь, что мы пройдем Так, вперед Это мы будем с тобой за блестящий этот Янтарь драться, да? Ну что Начинаем с, с шепота истинного Истинный шепот смерти Вот он стоит здесь посередочке Начну с него. Так, слушай, кстати, вот сейчас. Ага, он потратил. Нормально. А если бы вы... <клес> водорез не стал бы сейчас бомбить бы, этот бы сделал супер удар бы. Это было бы все намного хуже. Так, здесь добиваем. И давай сюда. Ну что? Опять он все-таки сюда бомбит Змеевик, куда? Тоже, все на Барсика, да? Всем мешает очень сильно мой Барсик Непонятно с чего вдруг Неужели блокировать собрался? Точно Вот даже как Я думал, что он на Барсика будет прыгать Но нет, он что-то не рискнул Так, хиляемся тогда Вторая волна, что у нас здесь О, древоруба надо будет рубить Надо рубить древоруба Это в первую очередь <клес> Так, планились Сделаем сейчас Сделай красиво Тыдыч, на Ой-ой-ой, сейчас кажется Хотя на трех энергиях, по-моему, он ничего Да, он ничего не сделал, потому что этот потратил всю энергию ну что же, тогда сделаем Вот так И вот так Блин, да бить бы этого говнючка мелкого. Все, мы его штали здесь Понижаем броню Барсик, я думаю, что у тебя хватит силы уничтожить О, да ну что, друзья, крутанем колесо и заберем плод мудрости Замечательно Так, блестящий янтарь Давай сюда И у нас начинается мини-босс Тут у нас сплошные пойдут мини-боссы Ну, не считай, вот здесь вот поединок будет проходящий А там мини-босс и босс Опа, на нифига себе, два кревета и причем электрические Да, с ними лучше не шутить Единственное, нас выручает то, что они Они шустрые У нас против шустрых как раз, как раз, друзья, усиленная атака идет Ну, усиленная атака идет именно у Барсика и у Штормореза Но он тоже бомбит, видишь как Совсем не по-детски Давай-ка мы сделаем Вот так вот Добивает он пускай своего карифа. А мы уже будем добивать его. Так, последний выстрел. Или что он там? Мы еще даже успеем хильнуться. Так, вот они, два мини-босса. Давай залечим раны. По идее, надо бы, конечно, тройной удар валить Так, он промахнулся Погнали Раз Раз-два Добиваем? А, мы даже вот так можем сделать. Давай через отхил Давай через отхил Я нисколько не против Так, тройной удар куда будет бомбить Он все не отстает от кривоклыка Вот он ему покой-то не дает Вот свербит у него там Получи ну и остается один шторморез, вражеский Никаких проблем не должно возникнуть Сейчас посмотрим, что нам выпадет здесь Рыба Ну, в принципе, 750 лямов я смогу отправить Кого-нибудь за железом То есть это хорошо И плюс у нас еще 350 выпилов здесь выпадет Ну, нормально, я считаю, ребят так, а здесь у нас. Угу, два. Но это слабенькие. Единственное, что они стражами идут у нас. Стражи придется очень долго ковырять. Но одного мы сейчас попробуем вот так вот сделать. Взять на испуг, плюс саечка. Да-да, громобои это вот такие жулики. Сейчас будет делать, да? Ну, конечно. Ну, -ка... ну как же он упустит момент? Ну... Конечно, не будет этого ничего, ребят, пропускать. А, ну, на следующем ходу, я надеюсь, захиляться. Так, погнали. Раз-два. Броню я не буду понижать. Я, наверное, все-таки сделаю хил Давай, Барсик. И остается... Ну что, мы сейчас сделаем пониж... а, понижение брони уже не получится, потому что он заблокировал. Ну, Барсик, давай. Последняя волна. Угу. Капкан-змеевик, понятное дело, начинает тут выпендриваться. Слушай, ну это тут чудовище М -м, противно. Если ему дать возможность тут раздухариться, то он фаерболами тут начнет, ребята, наяривать. А мне как бы это вообще не с руки. Я в этом не заинтересован, поэтому сейчас мы его быстренько уничтожим, а потом уже будем заниматься громобоем спокойненько. Да ладно. Ну, давай так добьем. Ну что, Ханыга, вот. И настал твой час. То, что он заблокировал нам способности, это ровным счетом. Для меня ничего не значит, мы и так никакие способности у кривоклыка не используем. Так, поехали. Что-то игра вылетает, ребят, очень часто Я не знаю, что происходит Надеюсь Больше этого не повторится Так, первая волна Ну что, этих будем бомбить? В первую очередь Я так считаю Громобой ай я и думал, сейчас добьем Не хватило чего-то река получи. Так, теперь вон того дальнего. Так, громовой сейчас будет. Ну понятно, понятно, что ты делаешь. Да, подожди, а когда угу, промахнулся. Я наразил его вот так вот и хильнемся Громовой опять свою атаку будет? Нет, он не стал почему-то ее делать. Тогда понизим броню его, чтобы он остался слабеньким. Нормально. Ох, ядрен Матреон. Два пробивных. Ну, это вообще, ребят, плохо. Так они еще ко всему прочему стражами оказываются. Значит, грома громорога бомбим, получается. Ну, естественно, как же без оглушения-то <смех> Без оглушения никак Поехали Судара. Да, они сейчас будут Он же на третий ход, по-моему, оглушает И сейчас они будут меня просто оглушить Вот это нам повезло Повезло, что у нас сработало уклонение Да блин, ну хоть бы одного-то уничтожили Было бы уже попроще А сейчас опять они По-моему, барсику кранты Давай так сделаем. Ну что-то запиликал, блин. Так, вроде пока есть минутка. Вроде не сверлякает. Давай попробуем добить. Да не барсика мне добить-то, а тебя, гаденыш, добить. Давай, кривоклык. Нормально. Еще крутим колесо, получаем древесину. Кстати, древесина у нас тоже по фулке получается. Ну и вот он, последний Бой С боссом этих злобных вандалов Кто там у них будет Так, тут я вижу косолом. но это не босс Это так Шелуха Ага, угу. погнали И уничтожаем Минус один так, Костолома мы не трогаем Будем бомбить вот этого громобоя Такое здоровое тело А посмотри на его лапки Какие у него мелкие Никудышные лапки По сравнению с тем же самым Вау Неужели уничтожат? Офигеть Это что такое было? Это как же так-то? Зашибись, блин, взяли мне барсик что... Это... Это на последнем-то босяцком С которым мне сейчас еще предстоит драться а, Ладно, у нас есть прилив сил Ну и также есть Да я думаю, справимся Правда, придется тратить очень часто Давай добивать его Так, ну и кто тут у нас? Два костолома Ну, начну с Костоломов. Так, и Громорок здесь. Эй, эй, эй! Что вы творите? Кривоклык, давай так пока сделаем тебе. Хотя бы одного уничтожим. Уже будет попроще. Блин, неужели сейчас звезданет? Он еще и оглушил, ребята Он оглушил, а как я тут буду делать? Они как? Они сейчас завалят Тут ты, блин Единственное, что я могу Ну, ну это бред, конечно Вряд ли это как-то поможет. Завалит же, да? Конечно, завалит. Конечно, ребята, завалит он. Мне не ни хильнуться, ничего не сделать. Просто ничего не сделать. Ну давай, так же. Этот своими двойными атаками просто допекет меня сейчас. Ладно, придется, ребята, экстренные меры делать. Я не хотел. Я не хотел при... прибегать к вот к такому. Но другого варианта не вижу. Если бы тут еще помогал бы, хотя бы звездярил его. Ну что это за урон? Он его глушил, оглушил. Оглушил. Сделаем так еще разок. Ну давай с разбега по нему. Так, только не говори, что ты сейчас какую-то супер-мощную штуку сделаешь. Он поставил себе щит. Поставил себе щит. Надеюсь, ты сейчас разбега этому звездонишь по этому щиту. Красавчик. Давай еще разок. Еще разок по нему. Молодец. Так, этого добиваем. Ауч! По-моему, сейчас оглушит меня, ребята. Вон что он делает. Он поставил еще и защиту Да, Барсик, конечно, ребят, у нас что-то тут вообще Сдулся за 3 секунды Ну что, вот мы и остались один на один Ну, я думаю, что здесь ничьи не будет Уж в любом случае, как бы ты ни крутил бы, да? Какая тут может быть ничья? Пускай промахивается Долго, конечно, я его буду ковырять Да достал ты уже, а Это куй. Еще удар и все, я надеюсь ему кранты. Да твою налево, что творит, а? Да какой ты что делаешь, да... твою налево, дуралей! Взял специально слепоту И он взял его, укусил Вместо того, чтобы повесить на него слепоту Дебилизм Это получается и руны просто выкинул На помойку, так скажем И здесь еще 65 потратил рун Зашибисерой играешь ты Просто гениально, блин Короче, здесь кто уничтожил мне Барсика так, если посмотреть по фиолам, бьет очень зеленый. Вот этот костолом получается. Костолома сейчас бомбить, но ну, вообще нет никакого резона. Допустим. А... Не буду я пока здесь ничего делать. Посмотрим сейчас, как пойдут дела Как пойдут здесь у нас дела М -м -м, Так, будет ходить первым у нас Громобой получается, да? Так, а тому понизим защиту, чтобы он его бомбашил О, красиво, красиво как раз Ух, смотри как прижучил Представляешь, в меня бы вот это все полетело бы. Вся вот эта мощь. Которую он выплеснул. А так у нас все очень даже хорошо получилось. Не надо. Ну вот, теперь уже совсем другое дело. Абсолютно, ребят, другое дело. Нас тут трое. Мы успеваем выхилиться. Плюс укус. И сейчас этих ребят уже тут ничего не спасет. Но опять же... Чего мне это стоило? Мне это стоило больше 300 рун Да, очень дорого обошлось мне Да ладно, я думал, добьем уже все-таки А не тут-то было Кого-то сейчас звезданут Так, хиляем тогда Да ты докопался уже до моего кривоклыка, достал уже, серьезно. Он еще мощный такой, гадю наш, блин. Что там? Ну, кривоклыка, походу, дела мы потеряли. Да, не очень, конечно, хорошо. Но с этим все равно мы справимся. Сейчас мы ему еще броню понизим. А он сейчас будет щиты вешать на себя 100%. Надо же. Не стал. Тогда до свидания. Выпала рыба. Ну все. На событии мы заканчиваем. Так, забираем 350 выпилов. Все, все, все, все. Забрали выпилы. А здесь забираем Ага, забираем, конечно Ни рыбу, ни этого мы ничего не можем Единственное, что мы можем, это Отправить Наших драконов На добычу Что-то я потерялся Куда-то не туда меня пере... Пере... перекинуло Давай-ка мы этого вернем И отправим его а этот вот так. Ну и замечательно. Так, у нас 634 миллиона рыбы, по-моему. А, нужно 686. Чуть-чуть буквально не хватает, да? Ну, такое тоже бывает. Ну, вроде бы здесь пока все. Ну что, дорогие друзья, на сегодня тогда мы будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.